Сергей Вячеславович, еще один вопрос. У многих сотрудников госаппарата, возобновляемых органов государственной власти Союза СССР, прошли обыски, проведены допросы, вызывались сотрудники госаппарата. И мне попалось на глаза вот, предупреждение 24 апреля всего года от исполняющего обязанности заместителя прокурора Башкортостана в отношении граждан СССР. Они рассылали уведомления и материалы по поводу введения в оборот вкладыша к паспорту и многие другие материалы. И прокуратура Уфы Башкортостана обратилась в Башкирский государственный университет для проведения психолингвистического исследования тех материалов, которые направлялись в органы структуры российской федерации и по поводу этого исследования было сделано заключение что эти материалы направляемые в органы рф они противоречат сложившимся стратам утвердившимся стратам в российской федерации и далее в предупреждении прокурор Исполняющий обязанности заместителя прокурора, делает предупреждение о том, что есть такая статья Федеральный закон об экстремизме, есть статьи в Уголовном кодексе. Но, наверное, не представляет сам сути, что такое, что обозначает или значение слова страты и стратификации, то есть непроясненное для себя. То есть э, речь идет о том, что. В этом самом предупреждении говорится, что уже общество разделено на страты, то есть есть власть придержащие, есть те, которых строгость закона компенсируется необязательностью ее исполнения и так далее, и так далее, и так далее. И тем самым то есть то же то самое предупреждение, которое он, он вносит в отношении граждан СССР, можно применить ко многим сотрудникам, замещающим государственной должности в Российской Федерации. Что вот по этому поводу скажете? Первое, что хотелось бы сказать, что никаких федеральных законов в Российской Федерации не существует, как и самой Российской Федерации. Я неоднократно задавал эти вопросы в судах Российской Федерации. Какие народы где и когда создали федерацию, которую вы называете российской? Ответа не последовало. Так называемый заместитель прокурора, Башкортостана, который писал соответствующее предупреждение, это как раз один из тех клонов, которые не поняли, что цирк уже уехал, а он до сих пор не снял свою клонскую форму. В данном случае его клонской формой является форма прокуратуры Российской Федерации, вот, ввиду отсутствия самой Российской Федерации, как юридического лица, ввиду отсутствия зоны действия законов Российской Федерации в связи с тем, что никогда никто. Российской Федерации не передавал ни одного квадратного сантиметра территории. Вот. все его предупреждения вот, напоминают а, речь человека, который находится не в себе. Вот. И при возобновлении деятельности органов Союза ССР, в том числе связанных с психиатрическим лечением, этот человек будет обязательно обследован на вменяемость, и при необходимости ему будет проведено соответствующее лечение. Вот. Потому что ä, дело в том, что ä, эти люди, несмотря на то, что они имеют правоприменительную практику, никогда не проверяют законность и ä, правосубъектность ä, тех органов, ä, которые они представляют. Вот. Как мы знаем, сама Российская Федерация является компанией, директором которой является Дмитрий Анатольевич Медведев, являющийся гражданином Союза ССР. Никаких полномочий на данной территории э, она не имеет, ни одного гражданина Российской Федерации никогда в природе не возникало, и наличие документов либо э, большого количества заявлений посредством массовой информации не порождает ни законность, ни правосубъектность. Вот. И это мы с вами должны э, четко, как граждане Союза ССР понимать. И каждый из нас на своем месте должен бороться с этими э, заблуждениями, вот, этими иллюзиями, которые нам навязывают, вгоняя нас в э, долговое и иное рабство, по причине того, что мы платим налоги несуществующему субъекту, подчиняемся законам де Юры несуществующих субъектов, платим штрафы де Юры несуществующим субъектам. И на поверку все это оказывается лишь группой частных компаний, которые в своих собственных интересах эксплуатируют местное население, находящееся в состоянии морока. Поэтому рекомендую всем, как можно быстрее выходить из этого состояния морока. Алгоритм, который я сейчас э, сказал для граждан Союза ССР, который вы должны повторять как мантру «Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик, находящийся на территории Союза Советских Социалистических Республик, действующий по законам Союза ССР, находящийся под присягой Союза ССР, находясь на, так сказать, в, пространстве, в законодательном пространстве Союза ССР Слушаю вас, плохо вменяемый заместитель прокурора Башкортостана. Вот. Внимательно выслушиваю ваши претензии от имени де-юра несуществующего лица на территории Союза ССР Если после этого у него остаются еще какие-то вопросы, значит, это однозначно говорит о том, что без стационарного лечения вот, нам точно не обойтись. Смирительная рубашка, уколы аминозина вот, и соответствующие уколы психотропных препаратов, я думаю, вернут его сознание э, в законное русло. И вся аргументация представителей Российской Федерации основана только на одном – на запугивании граждан СССР репрессивными мерами, которые могут возникнуть в отношении этих граждан, в случае, если они не исполняют законы организованных преступных сообществ, действующих на территории Союза ССР. Но для этого, еще раз повторяю, вам нужно только одно. Вам нужно в соответствующие документы всегда вносить данные, которые юридически вас полностью отгораживают от правового поля Российской Федерации. Это гражданство СССР, территориальность СССР, законы СССР вот, и так далее. Вот, если вы это можете выговорить четко, однозначно и внятно, значит, честь вам и хвала. Если не можете, значит, вам надо набираться соответствующего опыта, для того, чтобы это каждый раз применять тогда, когда к вам кто-либо из Российской Федерации или подобных ей организованных преступных сообществ, скажем так, предъявляет какие-либо претензии. А скажите, пожалуйста, может ли гражданин Союза Советских Социалистических Республик, например, если на него заполняется протокол, подписывать этот протокол? Гражданин Союза Советских Социалистических Республик не имеет права подписывать иностранные протоколы на территории Союза ССР, тем более от лиц представляющихся от э, любых субъектов, кроме Союза ССР. Понятно. Благодарю вас. Еще один вопрос есть. Как вы думаете, вот ваше видение э, закончилось, э, даже еще не закончилось, вот, первая пандемия, и э, Российская Федерация предупреждает нас о том, что планируется вторая пандемия осенью. Как вы думаете, вот, выполнят они э, свое предупреждение или что вы видите развитие событий, как будет дальше происходить? И у Российской Федерации, и у всех остальных субъектов права, зарегистрированных сегодня на всей территории планеты Земля, есть э, большой опыт в э, плане навязывания неких э, мыслей, э, фантазий правовых конструкций и прочего, и прочего, гражданам, живущим на этих территориях. Вот. Мы уже об этом неоднократно говорили, на планете Земля не существует ни одного правового субъекта, кроме Союза ССР. И тем не менее, миллиарды людей действуют согласно конституциям этих якобы правовых субъектов, подчиняются законам, платят налоги, и так далее, и тому подобное. Поскольку такой опыт есть, то, в принципе, пандемия является естественным продолжением этого опыта навязывания удобных для оккупанта данной территории мыслей гражданам, находящихся на этой территории. Поэтому рассказать очередную сказку о пандемии, загнать людей, скажем так, в неудобное, Экономическое, и психологическое состояние для них не представляется сложным, благо для этого существует средство массовой информации, э, гигантское количество э, продажных журналистов, которые за деньги э, вам расскажут э, любые э, фантазии э, власть имущих, вот, озвучат их в нужном ключе вот испугают вас должным образом, заставят дрожать и трястись при отсутствии самого источника страха как такового. А также снимут картинку там, по приезжающей скорой помощи, да. там, и лежащий на ней там, человека без сознания, или там массовые какие-то беспорядки. Вчера мы общались с человеком по скайпу с Америки, который хочет стать гражданин СССР, хочет стать на учет. И он говорит, что сейчас привлекаются вот против Трампа люди под за 25 долларов в час для вот этих самых митингов то есть поддержать плакат то есть если поучаствовать в беспорядках 100 долларов в час если просто подержать плакат там 25 долларов в час то есть даже не продажные журналисты а вот это вот создание картинки то есть все это постановка режиссюр, режиссура людей которые Просто нам делают кино очередное, которое влияет на нашу жизнь и дают нам препарированную информацию. Ну, либо дают препарированную информацию, либо снимают ее э, по специальному заказу. Тем более, что современные э, технические средства позволяют в обычном э, павильоне снять любые э, мероприятия, которые связаны с э, беспорядками, э, прибытием инопланетян на планету Земля, огромных страшных монстров, которые бегают по улицам, кровавые убийства, все что угодно. Все это легко моделируется при помощи современных технических средств и наличия подготовленных актеров, которые обязательно присутствуют в любой так называемой президентской команде. Любого из серьезных лидеров сегодня на планете Земля — и все эти ситуации искусственно моделируются, встречи, значит, диалоги, имеющие там различные содержания и подтексты. Террористы, которых зачастую тоже снимают в павильонах, а потом нам демонстрируют как реальные теракты или как реальную угрозу. А если испуг недостаточно сильный, то телевизионная угроза превращается в реальную угрозу. Вот для того, чтобы, скажем так, материализовать этот страх. Да, не, ничего не мешает применить тоже бактериологическое какое-нибудь оружие или боевые отравляющие вещества, там, распылить на улицах, к примеру, там, посыпать что-то или добавить воду в продукты питания для усиления эффекта и э, придания реальности, то есть, ну, в которой уже реально страдают и погибают люди. Да, тем более, что большинство людей при, таки, при такого рода, манипуляциях, когда миллиарды э, людей одновременно находятся под воздействием неким негативным, они э, э, страдают не от самого воздействия, а от того психического состояния, которое создается вокруг них. То есть, находясь э, в, э, в толпе, у которой есть э, массовый навязанный извне психоз, человек волей-неволей, ну, абсолютное большинство людей, волей-неволей вовлекаются в это состояние. И многие люди умирают во время такого рода воздействий не от э, действия какого-либо поражающего фактора, а именно от э, страха, беспокойства вот, и различных отрицательных эмоций, которые, которыми человек наполняется изнутри, тем более, что вокруг Миллионы и миллионы таких же сограждан переполнены аналогичными эмоциями. И это в, вот в данном случае, когда нам была навязана фальшивая пандемия, вот по планам тех, кто запускал этот процесс, должно было сработать в гораздо большем масштабе. Но по какой-то причине, по которой они сейчас, я надеюсь, тщательно изучают сейчас результаты вот этой фальшивой пандемии, навязанной, нам через средства массовой информации, такого эффекта не произошло. То есть смертность была ниже, чем в предыдущие аналогичные периоды от острых респираторных заболеваний. И я думаю, что это достаточно серьезно огорчило тех зачинщиков вот этого процесса, вот, среди которых некоторых из этих, Специалистов мы знаем, среди них небезызвестный всем Билл Гейтс, ярый сторонник тотальной вакцинации и различных прививок гражданам всех субъектов права на планете Земля, от которых уже сотни тысяч человек либо потеряли здоровье полностью, либо так сказать отошли в мир иной, о чем уже сообщали средства массовой информации сообщали о параличе более чем 400 тысяч человек э, на территории Индии вот, от применения тех прививок, которые внедряла семья Гейтсов через свои э, центры и лаборатории, расположенные по всему миру. Вот, надеюсь, что уголовное преследование указанных лиц вот, будет вестись и э, соответствующее наказание их должно постигнуть. Гражданам СССР надо быть крайне аккуратным с, с медицинскими манипуляциями, которые им навязывают через средства массовой информации. Сегодня мы разбираем в негативном ключе все происходящие события. На Ваш взгляд, что происходит сейчас позитивного? Ну, из позитивных процессов это массовое пробуждение правового сознания. Вот выход из состояния добросовестного заблуждения, морока. Никогда еще на планете Земля такое количество людей, как сегодня, не интересовалось правовыми вопросами. И сегодня уровень правосознания всех людей на планете Земля растет очень быстрыми темпами. И таким образом у противной стороны остается все меньше и меньше шансов манипулировать сознанием людей в свою пользу. Сергей Вячеславович, благодарим вас за столь интересную встречу. Надеюсь, наши зрители, соотечественники узнали для себя много нового. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. Благодарим, Сергей Вячеславович. Благодарю. Благодарю за внимание. Всем до свидания. Успехов.